Привет! Это молодой блогер. Недавно он завел свой собственный канал. Просмотры начали расти с первого дня. Но у этого блога, как и у многих других, была одна проблема — низкая активность аудитории. Люди смотрели его контент, но лайки и подписки не росли. Что наш герой только не делал. Демонстрировал свои таланты. Ходил на разные мероприятия, записывал обзоры фильмов, распаковывал технику и брал интервью. Но у него по-прежнему было очень мало подписчиков и лайков. Все так и продолжалось бы, пока однажды он не наткнулся на SetQuest — сервис, с помощью которого можно мотивировать пользователей на те или иные действия. Как их мотивировать? Например, если вы кулинарный блогер, то это ваши рецепты. Если вы обзорщик игр, то полезные советы и моды. Если вы делаете интервью, то, например, бонусные вопросы гостю. Итак, для начала авторизуемся на сет-квест, Создаем задание. Придумываем название. Загружаем фоновое изображение. Выбираем социальную сеть, в которой вы хотите продвигаться. Выбираем, какие действия подписчиков вас интересуют. Выбираем тип вознаграждения и вставляем ссылку на получение бонуса. Нажимаем кнопку «Создать задание» и копируем ссылку на ваше задание. Размещаем ссылку под видео и смотрим, как растут показатели. Никаких накруток и ботов, только ваш креатив и наша механика. Это быстро, это просто, это эффективно. Важно! Избегайте громоздких заданий и давайте зрителю хорошую мотивацию. У нашего героя все получилось, активность выросла и даже появились заказы на рекламу. И у вас все получится. Да, стать крутым блогером — это сложный квест. Но все гораздо проще, если вы используете сет квест. Ой, кстати, в описании к видео мы оставили вам один приятный сюрприз.